Приветствую друзья, с вами Александр Бек и в этом видео мы разберем маркетинг план компании BeFree. Сразу скажу, я не являюсь партнером этой компании, поэтому если вас интересует развитие в этом проекте, то напишите человеку, который поделился с вами этим видео, либо если вы увидели видео на моем канале, то в комментариях наверняка вы найдете тех людей, которые представляют этот проект, напишите любому, кто вам больше понравился и он расскажет более детально, как включиться. Сегодня наша задача разобрать на простом языке, на простом обычном не сетевиковском языке, потому что очень часто в сетевом очень многие термины непонятны, особенно для тех, кто никогда не был в сетевом маркетинге, поэтому моя задача сегодня вам донести простым языком, но если появятся вопросы, всегда в комментариях можете написать, и я, либо партнеры этой компании могут вам помочь детально разобраться. Для удобства восприятия информации вам необходимо смотреть на слайды. На этих слайдах я буду рисовать, это будет задублироваться на экране, для того чтобы вам было наглядно все понятно, откуда что человек может зарабатывать. Итак, компания BFree имеет два плана развития. Первый план развития называется everyday. В этом плане развития у вас есть четыре так называемых стола. Каждый стол имеет от трех до 7 мест, точнее, либо 3, либо 7 мест. И... Цель на самом деле дойти до самого прибыльного, 4 стола. Но не у всех есть возможности начинать, к примеру, сразу с 4 Можно начинать с любого стола, можно сесть за любой, там начать зарабатывать, но не у всех есть возможность начинать там с самого последнего. Поэтому мы с вами будем все разбирать постепенно, начиная с самого мелкого Стола, где вы можете начать развиваться и дойдем до самого прибыльного и доходного, на котором все люди останавливаются и зарабатывают на нем дальше, либо переходят на более продвинутую систему вознаграждения, о которой мы поговорим чуть позже. Итак, у нас перед вами четыре стола. Да? Есть первый стол, есть второй, есть третий и вот есть четвертый. Первый стол у вас отображен на экране, вот он. Этот стол состоит из трех бизнес-мест, первое из которых занимаете вы и вы встаете во главу да, стола и у вас появляются две свободные ячейки на эти две свободные ячейки ваша основная задача пригласить двух людей вы начинаете развитие в этом столе за 15 долларов то есть вы инвестируете 15 долларов единоразово для того чтобы купить место в этом столе плюс 5 долларов вы платите единоразово за обслуживание системы сервиса это нормальная история для развития любой компании и смотрите что получается вам необходимо пригласить людей, и здесь встает ступор у многих людей, кого я должен звать. И здесь вам необходимо всегда учитывать тот метод приглашения, который вам дает ваш потенциальный наставник, спонсор. И есть несколько методов приглашения. Это спам. Нужно всех подряд приглашать на просторах интернета, как многие делают. Это, естественно, никому неприятно, и от этого никто удовольствия не получает. Второе, это списки знакомых, если грамотно работать, у вас есть влияние на ваше окружение, то да, это действенный метод, по которому вы можете начать строить структуру, и организацию в компании, в любой компании. И третий метод, это развитие через личный бренд, это через ваши социальные сети, когда люди сами к вам обращаются. Какой метод будете использовать вы, это зависит от того, как вас научат этому. Поэтому здесь обязательно обратите внимание на то, какими методами вас приглашают в бизнес. Скорее всего, этими методами вас и будут обучать, как это делать вам. Поэтому, что мы делаем? Смотрите, допустим, мы возьмем, допустим, две девушки, Марина и Настя. Допустим, Марина, это ваша лучшая подруга, которая говорит, я за тобой в вагоне в воду, я тоже хочу, как и ты, и она тоже инвестирует 15 долларов для того, чтобы начать бизнес. И есть Настя, которая увидела в интернете вашу страницу, либо давно была подписана, и вы там, в сторис выходите и говорите, вот я начала там, заниматься бизнесом в интернете, и тем, кто сегодня также ищет возможности, да, я могу дать информацию». И Настя говорит, «Я хочу, окей, давай, погнали». И она тоже подключилась к вам. У вас получается какая картина? Этот стол из трех мест у вас заполняется, и система вам за каждого партнера начисляет по 15 долларов. Итого 30 долларов вы получаете. Когда это происходит, у вас он обнуляется. Вы снова стоите во главе стола. У вас есть две свободные ячейки. Вы больше ничего не платите за этот стол. Потому что мы говорили, что это делается единоразово. Но вот эти 30 долларов, они уходят на открытие следующего уровня. Стола за 30 долларов. И здесь уже у нас есть 6 бизнес мест. Первые два бизнес-места, которые находятся под вами, эти люди могут быть, первое, это могут быть те ребята, те девчонки, да, которые к вам пришли, и они также пригласили по два человека, закрыли свои столы за 15 долларов и перешли автоматически к вам в систему уже на 30 долларов, и они заполняют место на вашем столе. Следующие два человека под ними, это могут быть люди, которых пригла... пригласили ваши девчонки, либо это могут быть ваши личные приглашенные, так же, как и первые два места на столе за 30 могут быть другие люди. Не обязательно ждать тех, пока там девчонки пригласят еще кого-то. Возможно, у вас... Это будет получаться намного лучше. Либо это могут быть люди, которые были приглашены вашим наставником. Допустим, он уже опытный, да, и он может помогать и подставлять вам в структуру уже своих людей. Тем самым вы также будете быстро продвигаться по карьерной лестнице. Каким образом здесь идут начисления? Смотрите, с первых двух линий вы ничего не получаете. То есть слева-справа первая ваша линия, первые приглашенные люди за вашим столом, они не идут вам в учет, то есть доходы вы с этих людей не зарабатываете. Зарабатывает здесь ваш наставник, но вы зарабатываете со второй своей линии. Первый человек, который встает на вашу вторую линию, дает вам 30 долларов. И эти деньги вы уже можете выводить на свой кошелек, банковскую карту, как угодно. Как это делается, вам детально объяснят, это уже точные вещи. Второй человек, который встает у вас в систему, независимо на какое место во втором ряду, дает вам 15 долларов. Вы спросите, да, почему 15, а не 30, потому что он же тоже на 30 зашел. Дело в том, что у компании есть такое понятие, как клоны. Клон – это дополнительное бизнес-место в системе, которым вы можете распоряжаться для управления своей структурой. Давайте разберем простой пример. Допустим, вот в предыдущем варианте да, мы разбирали, что, вот, допустим, Марина к вам пришла и Марина пригласила одного человека. Второго Марина человека еще не пригласила, но вы уже перешли там на, на стол 30 долларов и у вас уже появился клон. Вот этого клона вы можете поставить и помочь Марине закрыть стол на 15, и она тем самым перейдет в стол за 30 и закроет у вас одно бизнес-место, и вы будете быстрее продвигаться по карьере. Вот такие бизнес-клоны помогают быстрее двигаться и вам, и вашим партнерам, и быстрее зарабатывать. С третьего человека система вам начисляет 30 долларов, и с четвертого человека вам начисляется также 30 долларов. Вот смотрите, 30 долларов, 30 долларов и 15 долларов – 75 долларов идут на открытие третьего стола за 75 долларов. Здесь принцип такой же, как и на 15 долларов. Вам необходимо пригласить 2 человека в первую линию, чтобы вы могли перейти в самый последний максимальный стол за 150 долларов и начать активно развиваться. Сейчас разберем, как это будет. Вы пригласили двух человек, либо эти люди перешли у вас со стола за 30, либо это могут быть вообще новые люди, которые говорят 15 неинтересно, 30 неинтересно, я сразу с 75 начну, потому что что-то такое, там бизнес за 1000 рублей, ну как бы неинтересно, я хочу по максимуму. И он зашел на 75 долларов, и вы закрыли бизнес-место, тем самым получили 150 долларов на кошелек системы, благодаря которым вы открываете стол за 150 долларов, который является в этом плане развития максимальным и благодаря которому ребята зарабатывают здесь хорошие деньги на постоянной основе. Каким образом здесь работает система? Смотрите, также первые два человека, которые приходят к вам в первую линию, вы не зарабатываете с них ничего. Человек, который встает у вас первый во второе поколение во вторую линию дает вам 150 долларов на вывод то есть вы сразу можете эти деньги выводить себе следующий дает 150 уже и следующий также дает вам 150 то есть в сумме 450 долларов вы можете вывести уже себе если вы впервые закрываете стол 4 150 долларов остаются в системе и идут на реинвест. Реинвест это повторное открытие стола, потому что у нас нету дальше, куда мы в этом маркетинг-плане, в этом плане развития двигаемся. То есть у нас нет в этом плане развития нового стола, в который мы можем, собственно, дальше инвестировать деньги. Но у нас есть... Другой план развития, он называется автохаус, я про него сейчас расскажу. Но давайте здесь закроем вопрос. Смотрите, если мы сразу выводим 450 долларов, у нас эти доллары, 150 долларов, у нас идет на реинвест, у нас появляется опять пустой стол, который мы можем заполнять другими людьми, которые приходят к нам в команду, либо, либо теми, которые также на первом столе закрыли свои столы по 150 долларов и пошли дальше за вами. Смотрите, как здесь будут обстоять дела, если в первом случае вы вывели деньги на свою там карту. Смотрите, если здесь у вас это идет на второй круг, и вы на втором круге опять всех людей пригласили, у вас закрылся стол, каким образом здесь происходит выплата? 150 также вы выводите себе, 150, 150. И 150 здесь начисляется. Вот эти опять идут на реинвест. А вот эти 300, они идут на открытие стола программе Автохаус это более доходная программа о ней мы сейчас поговорим это делается опять же один раз все остальные реинвесты все остальные открытия столов будут давать вам в сумме 450 долларов то есть у вас вот эти 300 вот эти 300 они никуда не будут уходить то есть вы будете 450 бесконечно забирать к себе на карту потому что у вас эта программа полностью открыт у вас есть два варианта первый вариант вы можете так и дальше развиваться на этой программе и зарабатывать для себя 1000-2000 долларов в месяц, либо больше, либо меньше. это Все зависит от модели приглашений, которые вам дадут, от ваших навыков, времени, амбиций и так далее. Но вы можете перейти в другую программу и развивать, допустим, две программы одновременно. И программа автохаус, это та программа, которая будет вам давать гораздо больше прибыли и давайте сейчас на примере будем э, рассматривать. Вот смотрите, вот эти 300 долларов, да, которые за которые у нас была сделана покупка стола за 300. Это первый стол в программе автохаус. Здесь опять же 4 стола 300, 900, 2700 и 8100 долларов. Это открытие каждого стола. Но это мы оплачиваем не со своего кармана, да, мы несем. Мы просто эти деньги берем уже из системы, да, из тех денег, которые мы уже заработали. То есть здесь заново реинвестировать уже со своих как бы не надо. В этом плюс большой. Поэтому эти 300 долларов мы забираем уже с первой программы. Конечно, мы можем сделать сразу, да, инвестицию в 300 долларов и открыть место уже сразу в автохаусе. То есть не проходить там первую программу, а сразу, чтобы у вас... Было открыто место в более продвинутой программе. Давайте поговорим сейчас, как здесь можно зарабатывать. Допустим, у вас та же история. У вас есть 6 мест. С этих мест вы не зарабатываете. С первого приглашенного, который встает к вам на вторую линию, давайте, вот это будет, пускай, первый приглашенный, да, вы получаете 300 долларов. 300 долларов вы зарабатываете и выводите уже себе. Когда приходит второй, третий и четвертый человек, они также вам дают по 300 долларов. 300 долларов которые идут на открытие стола за 900 долларов то есть у вас уже открывается новый стол за 900 долларов здесь та же песня приглашаем либо новых людей либо у вас появляются те люди которые идут за вами также здесь первая линия ничего не дает здесь вы 900 долларов уже делаете на вывод это ваш чистый доход 900 900 900 также дают 2700 долларов. Эти деньги идут на открытие стола за 2700 долларов. И у вас уже появляется третий стол, в котором вы зарабатываете. В этом столе точно так же у вас заполняется 6 мест. Эти люди ничего не дают, мы уже помним. да Этот дает... 2700 долларов, вам на вывод эти деньги вы выводите сразу там, на свою банковскую карту, 2700, 2700, 2700, в сумме дает нам 8100 долларов, которые идут на открытие стола за 8100 долларов. И тем самым мы доходим до самого пика карьерной лестницы, в котором начинается, собственно, самое интересное, самые большие деньги. Именно все ребята из компании стремятся сюда дойти, кто-то уже дошел, кто-то уже несколько раз прошел этот стол, для того, чтобы вы могли зарабатывать много за, по сути, одни и те же действия. Главное, чтобы у вас на начальном этапе сформировалась команда, чтобы вы могли быстро двигаться здесь. Итак. Как же здесь можно дальше зарабатывать и что это дает? Вот смотрите, когда вы пришли на стол за 8100 долларов, вы, естественно, с первых мест мы не зарабатываем, с первого бизнес-места, который заполнился у нас во втором ряду, мы сразу ставим на вывод 8100 долларов, мы забираем себе, дальше мы получаем 7200, 7200 и 7500, это деньги. Которые мы также получаем уже себе на вывод. Почему не 800? Здесь компания предусмотрела, чтобы круг не замыкался. Потому что ну, дальше уже расти некуда. Столы уже некуда открывать. Просто здесь у вас обнуляется стол. То есть у вас появляется 6 новых мест. Плюс здесь вам дает компания 8 клонов. Помним, да, что клон это дополнительное рабочее бизнес-место. Здесь оно уже будет номиналом в 300 долларов. Мы переходим на наш стол в 300 долларов. И каким образом мы можем использовать это? Мы можем себе расставить вот эти 8 человек в систему и автоматически получить там отсюда 300, 300, 300. Либо мы можем взять, посмотреть, кто у нас из ребят, допустим, на столе в 300 долларов Мы, допустим, смотрим маркетинг-план И смотрим, что на 300 долларов там у нас зависла там, Елизавета, к примеру да? там У нее не хватает одного человека Мы берем этого клона, ставим Елизавете Елизавета идет на стол в 900 И мы смотрим, в какую ячейку нам поставить К примеру, у нас в 900 одно место, допустим, вот это место, оно будет не закрыто и мы берем Елизавету, благодаря тому, что мы ей помогли закрыть стол на 300, у нас есть в системе возможность поставить Елизавету вот на вот эту пустую ячейку. Тем самым у нас закрывается эта ячейка, и мы зарабатываем 900. То есть поставили клона за 300, заработали 900. Это очень удобно, это очень управляемо. И благодаря этому вы можете управлять, руководить своей командой, системой, помогать этим людям. Также вам будут помогать люди, которые вас пригласили. Главное правильно выбрать наставника и спонсора. И тем самым эта система будет вам приносить доходы. Но не забываем о том, что просто так люди они не ставятся в систему. Нужно понимать, что важно освоить правильный метод приглашения, чтобы вы не рассылали каждому человеку спам. Да, а люди сами к вам просились. Благо для этого есть хорошие наставники, которые помогут это сделать. И только от ваших усилий уже будет зависеть тот результат, который вы хотите получить. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Надеюсь, было все доступно, понятно. Пишите в комментариях ваши вопросы, подписывайтесь на канал и изучайте, как правильно вести сетевой бизнес, чтобы вам люди обращались сами. До связи!